Итак, у нас на ремонте швейная машинка Чайка, но на примере этой швейной машинки покажу одно решение проблемы одной из частых проблем: не захватывает нитку. Вот здесь видим, что нитка в шпульке есть, и когда, не знаю, видно или нет. Ну вот она тут есть. Значит, прокручиваем и не захватывает нитку, как видим. Еще раз вытаскивается и не, не петляет, не, не захватывает нитку с нижней стороны как решить этот вопрос несколько может быть причин одна из которых сейчас покажу именно на этой она простая ее можно легко увидеть эту проблему если я так положу убираю все что здесь есть здесь так откручивается механизм и вот если снять и эту часть, то можно увидеть суть, собственно, проблемы. Смотрите, когда я подвожу иголку, сейчас попытаюсь. Лучше показать. Ох ты. Угу. Немножко уменьшу. Смотрите, когда начинает заходить челнок, он слишком низко. Видите, сначала игла опускается вниз потом она поднимается а челнок не успевает захватить нитка слишком высоко уже оказывается значит причин может быть несколько в такой ситуации одна из причин видите он когда опускается опаздывает нитка уже поднялась и он мимо проходит он получается должен немножко раньше зайти и схватить нитку на той стороне есть нитка но иголка успевает выйти выше челнока и он не успевает захватить значит причин такой ситуации бывает две одна из них более поставили более короткую иголку но я проверил здесь иголка нормальной длины. Вторая проблема это опущен сам механизм. Получается, что вот этот держатель иглы нужно опустить. Сейчас с этим займемся. Для этого нужно открутить крышку. Откручиваем здесь, ну, в разных машинках по-разному. На советских такая. Система стоит. Откручиваем два винта и добираемся до механизма регулировки этой лапки. Значит, как же опустить эту двигающуюся направляющую? Опускается она вот здесь. Необходимо открутить вот тот спрятавшийся винтик и это оставить на месте а сам шток немного опустить но это он хоть и двигается немножко но не выходит из вот из этого вала его нужно отверткой его вот туда попасть для того чтобы его дальше отодвинуть необходимо открутить вот эти два винта вот эти два винта и э, тогда этот, эта лапка может отойти дальше, и мы доберемся до того винтика. То есть все так как-то не очень просто. Ну, собственно, швейные машинки и не должно быть. Все просто. Это нестандартная стандартная регулировка. Почему так произошло, сложно сказать. По идее должно было быть все намного лучше. Смотрите, я открутил и теперь я могу выдвинуть. Выдвинуть, и у меня есть доступ к этому винту. Ну, значит, смотрите, раз у меня появился доступ к этому винту, то я могу его открутить. И вот эту штуку оставить на месте, а сам шток несколько опустить Оп. там много было вот так ну, вот так ну здесь методом тыка значит смотрите было где-то вот так я опускаю на 2 миллиметра и нужно проверять как это будет чем все закончится затягиваю назад хорошо причем затянуть надо хорошо потому что ситуация могла произойти из-за того что ударилась игла обстанину и сдвинулась если было допустим или часто это делал ударялась и, и шток в соединение просто машинка старая теоретически это могло произойти ну собственно и теперь смотрим чем все закончилось Помогло ли смотрим также но для того чтобы посмотреть надо назад закрутить эти винтики на место которые мы предварительно откручивали закручиваем и проверяем чем все закончилось тут есть один большой большой нюанс при закручивании этих винтов смотрите необходимо выставить здесь вот это вот лево-право горизонтально вот так вот горизонтально выставить вот здесь вот одну с другой. И как видите, несмотря на это, у меня иголка ушла далеко в эту сторону, потому что ее как раз вот этими винтиками надо отрегулировать в правильном. Значит, придерживаем вот эту планку в верхнем положении. Вот так ее отталкиваем. Иголку ставим при этом в среднее, вот в среднее положение. Видите, вот там иголка как раз по центру должна стоять. И в таком состоянии прикручиваем винтики, чтобы при ровном здесь иголка не уходила в сторону, а вот ровно становилась там. Ну, если за несколько этапов можно это сделать ну вот у меня получилось практически ровно заходит посередине плюс-минус остальное можно вот этими штучками лево право выровнять все теперь пробуем будет ли захватывать шпульку для этого ставим на место челнок и смотрим так, ну что же, я вот сделал увеличение и смотрим. Видите, я э, при заворачивании видно, что челнок схватывает до и вот как раз даже видно, что он нитку схватывает. Сейчас я нитку вот натяну. Какую-то часть этой нитки. секунду натянула вот на Натяну, она, тканью будет натянута выпадает простите так и вот я видите он толкает нитку захватывает и утягивать. Ну все, теперь можем пробовать, будет ли это реализовано в ткани. Может быть, нужно еще немножко опустить. Ну, тут уже методом проб и ошибок. Но сам принцип вы поняли, что если иголка выходит, то с этим нужно что-то делать или удлинять иголку, если вдруг вы поменяли, ну, поставили с какого-то, например, перепутали бывают сейчас иглы более длинные более короткие ну или вот таким радикальным способом можно этот вопрос решить так ну и как все дальше проходит смотрите я завожу схватила чик и вот я вытаскиваю нижнюю нитку. То есть, как видим, что такая проблема решаема. решаемая, решаемая несложно. Если только понимать суть проблемы, я вам объяснил, повторяйте. Это не сложный ремонт а сложной швейной техники. Нужно понимать суть проблемы. Подписывайтесь на канал, увидите решение многих проблем с бытовой техникой и электроникой, несложными инструментами, ну и, в общем, несложными манипуляциями. Увидимся на канале. Всего доброго.